Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала. С вами заново снова я, Серег Кролик. Ну вот у нас интересный будет сейчас маленький обзор а, наших приобретений. Подогнали нам вот такой интересное деревянное карито. Оно целое, между прочим, без клипа каких-то повреждений. Я говорю, а для чего оно? Ну, говорит, сегодня будешь кормить или детей купать. Ну, интересно такие для интерьера. Также вот подогнали два графинчика целых. Ну, к сожалению, пустых. Ну, слава богу, не... Потресканные, целенькие, плетенные вот такие, подвинчик Сказали, винчик будешь свой да, готовить. Подогнали также еще такой интересный графин. Стеклянная пробка заводская. Там еще какое-то клеймо, наверное, еще царский графинчик. Ну и вот такие интересные у нас крольчата. Им всего лишь 18 дней. Суть этих крольчат, видите, у них маленькие-маленькие. Не во всех, а вот у этого экземпляра ушки. Он декоративный у нас получился. Видите, ушки такие лохматые. Смотрят в, в, ну, на нас. Довольно так. Очень интересно. Но мордочка у него, как э, что-то калифорнийское. Попка у него тоже такая калифорнийская. Но сам маленький. И намного меньше, чем все остальные собратья. Акрол был сложный у мамки. Видите, у этого ушка вообще нету. Отгрызенная мамкой, И здесь кончик порезен. здесь наполовину ушка нету, Ну, зажили. Все хорошо. Два крольчонка хороших, то есть они и по весу неплохие и набирают ничего. Получается два таких вот и три страдальца наших. У одного глазика сейчас будем закапывать. Ну а этот вообще декор. Откуда он взялся? Папа был НЗБ, а мама была поместная там Панон, там тоже с бульдогом сорогом. Ну вот получился такой маленький интересный экземпляр. Ну усатый трендец. У этого ушка и глазик. Сейчас мы глазик будем закапывать. Второе все хорошо. Чтобы он не потерял глазик. Сейчас будем его лечить. Немножко неудобно. Женка побежала в магазин с утра уже. Но я думаю покажу вот вам таких интересных экземпляров кроликов. Потому что у меня таких, честно, еще декоративных не было. Все, друзья. Что хотел, то показал. Ну, а в клеточке пойдем уже попозже. Всем пока.